1 сентября астероид 2011 ЕС-4 приблизится к Земле на расстояние в три раза меньше, чем до Луны. Как заявляют ученые, он размером с многоэтажный дом, приблизительно 50 метров. Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19-12 по московскому времени. Его скорость будет составлять 8 километров в секунду. Данный астероид входит в число потенциально опасных объектов, то есть тех, которые пересекают орбиту Земли. когда -то под действием, может быть, притяжения больших планет или столкновений с друг другом. Они могут изменить свою траекторию и упасть на нашу планету. Этот астероид в данный момент времени никакой опасности для нас не представляет. Кафедра астрономии Казанского федерального университета также наблюдает за всеми происходящими в космическом пространстве событиями. Казанского федерального университета стоит уникальнейший телескоп мини мега на Северном кавказе который все время фиксирует вот эти вот все быстротекущие процессы на небесной сфере все это вносится в открытую базу кристина ндершина Ленардо давилььяров Универньюз.